Денис, приветствую тебя. Наша Привет всем. очередная встреча для четверга. Мы обсуждаем рынки, технику, фундаментальный фонд. Друзья, все это делаем для вас, чтобы было больше условий, оснований, аргументов, причин, факторов для принятия торговых решений. Рынки интересны, волатильность тоже значительная. Кстати говоря, у нас есть возможность сегодня обсудить ключевые события, возможно, даже не только недели. Это данные по инфляции, которые вышли. Во вторник неоднозначный эффект они оказали на рынок, потому что до сих пор те, кто следит за макроэкономической американской статистикой, пытаются понять. Все-таки больше сигналов и признаков того, что инфляция снижается, и эта тенденция сохранится, либо последний отчет доказывает, что индекс потребительских цен легко может даже в годовом выражении уйти снова на положительную территорию, и это с прежней силой вернет на рынок Разговоры, которым некоторое время назад мы уже привыкли и с которыми жили долгое время. О том, что ставку нужно повышать активно, чтобы бороться с инфляцией и так далее и тому подобное. По факту того, где мы сейчас. Я предлагаю перейти к демонстрации экрана. Сегодня можем разобрать динамику рисковых инструментов. Ну что у нас в плане талона евро? Давай фунт можем посмотреть на золото как представитель другого сегмента финансовых активов и в принципе на этих активах и можно будет сосредоточиться так Денис ты на связи о том как да, ты все понял Так давай к демонстрации я тогда продолжу доносить точку зрения которую хотел донести Ты только дай апдейт Все ли видно да, я понял. Признаки жизни, все нормально, все хорошо. Так, график видно? Да, конечно. Все, отлично. Как раз сейчас индекс доллара. Я думаю, что пару слов про него скажу, что индекс американской валюты сейчас подает признаки жизни – Некоторое время назад мы видели прям то, что индекс доллара был в одном шаге от того, чтобы протестировать поддержку 100 пунктов и потенциально оказаться ниже. И в тот момент все заговорили о том, что вот это неизбежный пробой этого уровня и дальше доллар будет только лишь слабеть. Я всегда призывал к тому, что не нужно так настойчиво верить в развитие тренда, тем более, что фундаментальный фон, он несколько противоречил тому, чтобы доллар активно дальше продавали. И это противоречие заключалось в том, что американская валюта не может камнем лететь вниз без каких-либо коррекций тормозов тогда, когда американский регулятор, сохраняет приверженность тому курсу монетарной политики, который проводится уже не один год. Это жесткая монетарная политика, которая предполагает повышение ключевой процентной ставки. Чтобы прям совсем далеко назад не отматывать, просто снова сделаю ремарку на тот отчет, который был во вторник. Данные по инфляции в годовом выражении снизились, и основной потри... индекс потребительских цен и базовой инфляции, но это снижение было с самыми минимальными темпами, если проводить параллель с отчетами последних месяцев. То есть можно сказать, что замедление, либо снижение темпов инфляции, вот снижение темпов инфляции замедлилось. Звучит как тавтология, но мне кажется, суть понятна, что индекс потребительских цен при текущей динамике спада когда в годовом выражении мы видим коррекцию на 0,1%, может легко перейти на позитивную территорию, когда положительную территорию, когда индекс потребительских цен окажется выше в последующем месяце, чем в предыдущем. Я считаю, что основания для этого есть более чем, потому что даже в месячном выражении а, отчет январский показал, что и базовая инфляция, и основная скакнули сильно, опираясь на значительный рост продовольственных, потребительских товаров, цен на товары длительного пользования, на высокие платы, которые продолжают расти. Мы помним сильный отчет по Non-Farm который доказывает, что крепкий рынок труда сейчас может быть и главная проблема вот, сохранения инфляции на высоких значениях. После выхода отчета по инфляции сейчас, если оценивать вероятность повышения процентной ставки, уже трейдеры, рынок закладывается по то, что ставку нужно будет поднять и в марте, и в мае, и в июне, то есть еще соответственно, в совокупности на 75 байсных пунктов как минимум, то есть до 5,5%. Это контрастируется оценка, которая была еще месяц назад когда участники рынка закладывались только лишь под одно еще мартовское повышение процентной ставки и ее доведение до максимального предельного уровня в 5%. А сейчас этим предельным уровнем уже называется отметка 5,5%. Я думаю, что индекс доллара в этой связи сохранит восходящую динамику и в ближайшее время прорвется выше 105 пунктов. Теперь что касается рисковых инструментов, Европейская валюта против доллара, котировки 1.0709 текущие. Я допускаю, что евро останется под давлением, тем более, что, опять же, только что обозначил идею потенциального роста курса американского доллара. За последнюю неделю не было каких-то значимых релизов фундаментальных, за которые можно было бы зацепиться в плане такой фундаментальной макроэкономической поддержки для евро. И вот с точки зрения макроэкономических отчетов, ну разве что показатель ВВП, по-моему, тоже во вторник, мы разбирали эти цифры, но они в соответствии с прошлыми оценками квартальный прирост на целых 1,1%, годовой показатель 1,9%. Мне сейчас уже не импонирует тема торговли европейской валютой на контрасте монетарных политик ЕЦБ и Федрезерва, только лишь потому, что у нас новые сигналы того, что американский регулятор будет тоже активно дальше повышать ключевую процентную ставку. То есть, на мой взгляд, евро лишился такого конкурентного преимущества фундаментального, за которое можно было бы зацепиться. И отсюда у нас распродажи, которые начались еще с отметки 1.10, текущие уровни это 1.07. Я думаю, что дальше будет пробой поддержки 1.06 и потенциальный уход еще ниже. Британская валюта даже интереснее с точки зрения фундамента. На своих брифингах я тоже про это постоянно рассказываю, что я бы даже больше с большим интересом сейчас сфокусировался на торговле именно британцам. Котировки 1,2046, Повторный тест поддержки 1,20 был накануне, минимумы даже э, были э, пониже. Я сторонник того, что фунт дальше будет снижаться, потому что отношение британской валюты Тотальный фундаментальный негатив. Даже последний вчерашний релиз по инфляции показал, что инфляция в Англии осталась на двухзначном уровне. Это самые э, высокие показатели среди всех развитых стран. Ну и, конечно же, Банк Англии будет вынужден бороться с высокой инфляцией, как это делают другие центральные банки, повышать процентную ставку. Но для английской экономики дальнейшее повышение процентной ставки сопряжено с еще большим, Риском для экономики в целом, потому что при повышении ставки еще больше просядет рынок недвижимости, пойдет потребительская активность и в конечном счете мы и столкнемся, так же как и вся общественность, самое затяжное в истории рецессии для Англии. Вот последний прогноз Сити, он как бы иллюстрирует вот эту фундаментальную картину, то что ВВП просядет на полтора процента в этом году, а рецессия продлится до 2024 года. Кстати говоря, их прогноз, Денис, по паре фунт-доллар, это тест поддержки 1.10. Вот так вот. И причем это, по-моему, на третий квартал они замахнулись этого года. Ну, вполне реально, учитывая, что фунт показывает мощную волатильность и довольно трендовые движения в последнее время. И стоит только еще раз как бы освежить тему с актуальным политическим кризисом, вот эти экономические трудности в купе с ростом доллара ну, могут отправить фонд настолько глубоко. И что касается золота, текущей котировки 1842, здесь я предлагаю прям сделать золото продать. Если в ближайшие, там минуты будет тест 1850, вот как раз 1850 классная отметка, чтобы золото зашартить на причинах потенциальное укрепление доллара, и еще я постоянно анализирую индекс рыночных настроений, который по-прежнему сигнализирует о том, что толпа находится сейчас в покупках золота. Это уже тенденция сохраняется несколько дней, мы видим то, что золото действительно на этом фоне продают активно. Я думаю, что в ближайшие торговой сессии золото может протестировать поддержку 1820-1800. И это рискованная сделка, но мне кажется, иногда нужно использовать эти возможности, которые сейчас вот крайне хорошо еще объясняются и фундаментальным фоном. Так, Денис, слово тебе. Так, хорошо, включаю показ. Значит, могу сразу сказать, что я со многими моментами согласен. Особенно вот то, что касается ну, продажи по рисковым активам. Да, я поддерживаю, я сейчас вот как раз покажу чуть конкретнее сами диапазоны, от которых лучше работать. Значит, Начал бы, вот, пожалуй, с индекса доллара. Дело в том, что я считаю, что да, мы хорошо сейчас видим, что индекс доллара подошел к, на дневном графике к достаточно сильному накоплению сопротивления. То есть вот у нас данное накопление, индекс четко подошел, и сейчас вот здесь проторговаться. В принципе, чаще всего при таком раскладе, особенно учитывая то, что он уже пробивает, полноценно еще не пробил, но есть предпосылки к тому, что пробивает верхнюю границу торгового канала, здесь канал именно в таком виде, потому что нужна уже адаптация под изменение угла наклона. То есть вверху вниз его чертить уже здесь смысла никакого нет. А именно вот единственный, который сейчас остается для сопротивления. Поэтому я думаю, что могут даже протестировать его верхнюю границу еще раз. То есть вот это вот внутреннее накопление, которое вот здесь вот сделано, где-то в район 103-103-20, вот примерно в эти диапазоны вернуться и отсюда уже пойти на тест самой первой у нас в зонках вращения. Это самое такое, значимое, я бы сказал, на полпути сопротивления В районе уровня 105 находится. Это срединную линию взял. Тот диапазон, который цена видела с обеих сторон. То есть я считаю, что это у нас наиболее вероятная самая ближайшая цель, которая здесь в плане роста индекса будет. Не исключая движение выше, здесь также есть уровни, но опять-таки это уже 50 на 50. То есть Пока далеко так не загадываю. То есть на ближайшую как минимум неделю, я думаю, нам вполне достаточно будет это увидеть, понять тот рост, который будет вот к этим границам. Единственное, локально сейчас еще немного просят. А теперь, что касается, это в стратегическом виде, а теперь, что касается чуть более детальной ситуации. Значит, твой евро. Евро у нас, по сути, находится вот в диапазоне. уже дважды тестировали верхнюю границу, трижды тестировали нижнюю границу, причем объемы тоже вот... Заливается постепенно и сверху, и снизу. Что я предполагаю на данный момент? На данный момент, я думаю, что будет опять-таки коррекция вверх. Не факт уже, что дойдут до верхней границы. Вот у меня тут в этом плане уже есть сомнения. Возможно, даже где-то вот на полпути, там в районе 107, 10750 примерно здесь, остановится и дальнейший приоритет все-таки по снижению будет, вплоть до уровня 1.05. То есть я предполагаю, что снижение может пройти до уровня 1.05. Пока сейчас цена во флэч, конечно, нормальных ни зон, ни паттернов, кроме границ, здесь нет. То есть нижняя граница, это у нас поддержка с помощью контрактного, прошлого значения контрактного депока, плюс опционы, очень сильный уровень на 1.06.65. Вот. И Сейчас фактически то движение, которое вверх, оно пока что больше подходит на коррекционное, потому что, как правило, вот такие вот предыдущие области крупного сильного накопления, их с первого раза практически никогда не проходит и, соответственно, делают хорошее накопление. Поэтому новое. Поэтому я думаю, что где-то вот так будет коррекция и добой ниже. По опционам то же самое. Здесь внизу уже вливаются дополнительные объемы. И плюс ко всему еще и заявки в стакане у крупной лимитки тоже уже начали закидывать. Вот, например, 300 лотов в одной заявке по цене 1.0571. Вот. Это, конечно, не показатель, но примерный ориентир по целям достаточно неплохо выступает. Что касается фунта. По фунту я тоже придерживаюсь основного сценария с продажами. Дело в том, что у меня продажи половина, точнее, продажа осталась еще от... 14 числа, здесь как раз цена очень красиво тестировала область сопротивления, это зона продавцов, и также еще и 1-2 маржинальная зона. То есть сюда прям идеально все попадает, и чуть выше у нас уже было более значимое накопление, плюс локальные уровни сопротивления. Цена очень красиво протестировала дала реакцию вниз, при этом реакция вниз перекрыла предыдущий сегмент. То есть, прошлый сегмент был перекрыт. Замечательно, мы все это видим. Кумулятивная дельта, агрессивно растущая была сделана. То есть, признак того, что вниз еще будет добой. Сейчас тоже растет, но уже не сильно. То есть, уже не, не прям такое большое значение. Основные объемы остались вверху все. Поэтому я предполагаю, что вверх у нас будет коррекционное движение. А скорее всего, где-то 1,21 с копейкой, может быть, даже 21,50, может быть, и если туда смогут дойти. И затем все равно основное приоритетное движение направлено вниз в область 1,18 1,18 с половиной. Здесь у нас и стратегический уровень поддержки если контрольно-маржинальная зона сюда попадает, плюс по опционам хороший уровень на В общем, целая Куча такая факторов, которые у нас показывают нижнюю очень сильную поддержку. К тому же дважды вот у нас есть две вершины, то есть повторный был ретест предыдущего максимума. А что, собственно, мешает нам сделать повторный ретест предыдущего минимума? Да ничего не мешает, особенно, как ты уже сказал, с позиции фундаментального анализа, что в Великобритании наступает, наступает действительно рецессия, которая может продлиться до конца года. Так далеко, например, до 1.10 я честно не загадывал, но те уровни, которые вполне реалистичны, я думаю, вот вплоть до 1.15, да, 1.10 у меня под большим сомнением, а вот 1.15 в ближайший, там, условно говоря, ближайший квартал здесь вполне возможно действительно протестировать. Но мы пока далеко не будем загадывать, на ближайшее время я вижу только такой сценарий, я не вижу, честно, перехая. То есть, ну, я не понимаю, что нужно бросить для того, чтобы был серьезный перехай, особенно учитывая то, что крупные объемы они были проталкивающие вниз вот они красиво тестировались вот здесь опорник тестировался вот хорошо видно его нижнюю границу вот у нас тоже торчит опорник его нижняя граница на уровне 121 17 То есть, может до него, до него как раз достану поэтому я показал к нему коррекцию и дальше все равно вниз поэтому на покупке я бы особо здесь не рассчитывал что касается золота. По золоту я тоже поддерживаю сценарий с продолжением падения. У меня он был с понедельника еще для своих ребят в закрытом канале. Я тоже самое составлял такой же анализ, потому что я не видел здесь предпосылок для роста. Ну, просто абсолютно никаких. С учетом того, что было сильнейшее накопление вверху, уже его протолкнули вниз, то есть была пробита вниз. Следовательно, для поддержки реально сильной, значимой поддержки нужно уже не по вот этим локальным уровням смотреть. Они, ну, как правило, такие мелкие откаты показывают, а примерно вот срединную часть. То есть там, где основные объемы заходили, которые сделали реализацию дальнейшего роста, который мы вот здесь вот увидели вот на полторы тысячи пунктов. Поэтому здесь с точки зрения продаж, конечно, размазано все, но я постараюсь выделить, основной диапазон будет примерно вот так выглядеть. То есть его границы, сейчас я их обозначу, 1800, ну, если чуть-чуть округли, 1853 и 1866,5. Поэтому я думаю, что сюда цена откорректируется и потом в итоге пойдет вниз, добой, в район 1810. Почему именно этот уровень? Здесь все очень просто. Это стратегически значимый уровень здесь поддержки. И как раз попадает в срединную часть, там, где основные распиливания происходили. Потому что здесь уровней братьных будет много, локальных. Поэтому я буду ориентироваться вот на более крупный, как усредненный вариант. Более дальний – это уже 1726, но я туда пока не загадываю. как бы Не факт, что туда дойдут. А вот к этому уровню вероятность достаточно большая. И к тому же э зоны опционных спредов и отдельные тоже вливания по опционам, они очень близко находятся, вот на 1817 ближайший, Ну, дальше уже, конечно, следующий уже подальше будут, уже на 1775. Но ну, хотя бы вот… К этой области, я думаю, цена еще с очень большой вероятностью упадет. И тем более, если провести еще общую корреляцию с тем же индексом доллара, с фунтом, с евро, то у нас примерно одна и та же все равно картина здесь получается. Ну, не вижу я пока что серьезных продаж mm -hmm. по индексу баксов, и, следовательно, роста какого-то, кроме как коррекционного, по остальным рисковым активам. Денис, разделяет такую же точку зрения. Считаю, что потенциал роста доллара еще сохраняется. И пока он сохраняется, ну, риску будет крайне тяжело, чтобы что-либо ему противопоставить. Поэтому до конца этой недели и до следующего эфира, скажем так, я думаю, что картина особо не изменится. До конца этой недели никаких значимых отчетов у нас уже не будет. Поэтому ждем новые фундаментальные триггеры которые могут привести к изменению рыночных настроений и внести какие-то коррективы в то, что сейчас да, как, раз, как раз на этой неделе могут завершить коррекцию, а на следующей уже пойти на добой. Так, ну, чаще да. всего таки делают. Вот как раз это обсудим с тобой на следующем эфире. Если будут какие-то дополнительные вводные, друзья, обязательно вам о них расскажем, потому что стараемся держать руку на пульсе. Денис, спасибо тебе за то, что смог найти время, подключиться, обсудить рынки. Тебе тоже хорошего закрытия недели и хорошего утра. Спасибо. И тоже и тебе, и нашим подписчикам, отлично закрыть эту прекрасную неделю. Спасибо. Пока. Пока-пока.